Приветствую вас друзья на канале индекс анализ рынка на сегодня 8 октября 2022 года рынок по-прежнему находится в зоне экстремального страха индикатор страха и жадности показывает отметочку 24 индикаторы по главной криптовалюте на дневном таймфрейме показывают зону продаж индекс сезона показывает нам отметочку 61 и давайте сразу посмотрим на доминацию за последние несколько дней доминация продолжает снижаться. При этом мы видим, что волны моментума на индикаторе Cypher B двигаются сверху вниз. У нас есть красный кроссовер. И, скорее всего, будем немножко снижаться, прежде чем продолжить вот это восходящее движение, которое началось в начале сентября 2022 года. Я по-прежнему убежден, что биткоин, скорее всего, будет прирастать в доминации. Это связано с тем, что, во-первых, на дневном таймфрейме мы нашли хорошую поддержку на FIBA 236. Следующая поддержка у нас 382 FIBA. Это где-то на отметочке 40. 1. Я думаю, что ниже нам вряд ли удастся провалиться, если не изменится какая-то кардинальная ситуация, связанная с выходом из биткоина и перекладыванием интересов инвесторов в вальткоины, но это вряд ли можно предположить сейчас в текущей ситуации. Я думаю, что это скорее в большей степени связано со страхом в целом на рынке, который присутствует, и после некоторого коррекционного движения мы скорее всего будем отскакивать. Можно посмотреть на 6 часах, это четко видно, что сейчас происходит консолидация, цена средневзвешенная объемом, желтая волна VWAP на индикаторе Cypher B двигается снизу вверх и мы почти завершили формирование триггерной волны. Она не похожа на якорь, вряд ли мы уйдем за значение ниже минус 60%. За последние сутки у нас было ликвидировано пятьдесят трейдеров на общую сумму чуть более 78 миллионов долларов США. И потери, конечно же, несут лонговые позиции. Давайте посмотрим соотношение коротких и длинных позиций. Также за последние сутки у нас доминируют сейчас шортовые позиции. 51,57% в доминации. Также хотел обратить ваше внимание на последние новости. Это взлом. BNB Chain, блокчейна Binance. Хакеры, в частности, похитили 432 миллионов долларов США. Сейчас эта уязвимость устранена. И одна из главнейших новостей это то, что одновременно после голосования всех участников сети, которые будут голосовать за то, что делать с заблокированными средствами, которые зависли внутри блокчейна. И сейчас главный момент это в том, чтобы привлекать за 1 миллион долларов белых хакеров, которые будут в дальнейшем находить уязвимости сети. Также одно из последних новостей за эту неделю были санкции в отношении Российской Федерации со стороны Европейского Союза, который запретил своим криптосервисам давать какие-либо услуги для граждан Российской Федерации. В частности, я хотел бы обратить на это особое внимание, это никоим образом не коснется ваших активов, если вы торгуете на биржах, которые не связаны с Европейским Союзом, то есть, которые не получили аккредитацию в Европейском Союзе. Таких бирж достаточно много, вы можете посмотреть на бирже, которые есть в описании к этому видео и ко всем, в принципе, видео на нашем канале. Здесь речь идет о бирже Bybit и бирже BinX, это биржи, на которых я торгую, все ссылочки есть в описании, как я уже сказал. Это биржи партнерские, это не реферальные ссылки, а именно партнерские. Там много различных бонусов, скидок на комиссии, также дополнительного аирдропа на лаучпадах, в общем много чего полезного и интересного для партнеров. Поэтому, если вы не зарегистрированы на этих биржах, рекомендую зарегистрироваться и обратить на них внимание. Опять-таки, большинство бирж, которые не действуют на территории Европейского союза, будут вполне себе активно использоваться российскими гражданами и без какого-либо риска. Но, в частности, также рекомендую пользоваться в обязательном порядке холодными кошельками, ссылочки на эти кошельки тоже есть в описании к этому видео. Это кошелек Exodus, Trezor и Ledger. Сейчас приобретать Ledger у нас возможности у россиян нет, только со вторых рук, также это можно отнести кошельку трезор поэтому эксодус это аппаратный кошелек где вы храните свои ключи где вы храните свою сейф-фразу, и он достаточно безопасен поэтому рекомендую крупные суммы или те средства которые вы не готовы потерять не держать на горячих биржевых кошельках ну и в целом запрет европейского союза носит конечно скорее формальный характер потому что запретить криптовалюту нельзя на следующей неделе у нас будет достаточно насыщенная со стороны различных показателей фондового рынка в первую очередь конечно же мы ожидаем четверга 13 октября где выйдут данные по инфляции за сентябрь. Эти данные могут оказать прямое влияние на рынок и надо быть внимательными в это время, особо постараться более безопасно трейдить либо оставаться вне рынка, потому что волатильность может быть достаточно повышенной. На 6 часовом таймфрейме мы нашли очень хорошую поддержку. Обратите внимание, это отметочка где-то примерно в зоне 1940-19500. Если говорить о точках пивот, то это 19430. У нас сейчас в поддержке 6 часового таймфрейма, а в сопротивлении пивот на отметочке 19000. 861 доллар за биткоин. Также обращаю ваше внимание, что сейчас идет консолидация цены, в том числе и на трендовой. Индикатор нам ее четко подрисовывает. И если мы посмотрим с вами другие данные по графику, то мы с вами увидим, что у нас здесь отрисована пунктирная трендовая паутина, и мы консолидируемся прямо на ней. Также обращаю ваше внимание, что при более глубоком проливе мы с вами можем видеть отметочку, которую подрисовывает нам 6-часовой индикатор. Это где-то примерно в зоне 18700. Такое может произойти. Мы начинаем формировать красный money flow, но обращаю ваше внимание что цена средневзвешенным объемом уже достигла максимальных значений и сейчас двигается снизу вверх если посмотреть внимательно то максимальные значения были где-то на отметке минус 1765 сейчас у нас viva показывает отметку минус 842 то есть в два раза прирастаем это говорит о том что money flow красный может не уйти глубоко в глубокую зону красного денежного потока и скорее всего на следующей неделе мы можем ожидать какого-то роста в частности у нас стоит обратиться Обращать внимание на данные CME, мы закрылись в отрицательной зоне, что способствовало, конечно, и снижению всех рынков, кроме Азии. Азия не торговалась и откроются торги уже в понедельник. Я думаю, что на открытие торгов, если Азия начнет накачивать рынки ликвидности, то мы, вероятнее всего, будем прирастать. При этом стоит обратить внимание также на дневной таймфрейм. Здесь более четче видно пунктирную трендовую паутину, на которой мы лежим. Отметочка, как я уже сказал, 19,5 примерно зона. И также в сопротивлении мы сразу можем видеть FIBA 236, где-то примерно на отметке 20-250. И если прорываемся через него, то следующий уровень сопротивления будет пунктирной трендовой паутины. Это все где-то на отметке 2600-2700. Вот куда-то туда потянуться мы вполне себе можем. Также уровень локального FIBA на отметочке 20, 960 примерно. Здесь же будет и чуть выше в зоне районе тысячи пунктирная трендовая паутина. Поэтому потянуться куда-то туда мы вполне себе вероятно можем, но при всем при этом обратите внимание, что дневной таймфрейм все-таки показывает нам понижающуюся динамику. Активный красный манифлоу. Цена, средневзвешенная объемом, уже пересекла нулевое значение и формирует нисходящую динамику. И волна моментума двигается сверху вниз. И у нас есть красный кроссовер, красная точка на индикаторе Market Cypher B. Это говорит о том, что формирование волны продолжается и продолжается в нисходящей динамике. Но мы знаем с вами, что нисходящая динамика может завершить свое формирование, не дойдя для нулевых значений по волнам моментума, и отрисовать зеленый кроссовер, и дополнительно еще двинуться вверх. В том числе и с триггерной волны, как вот здесь или вот здесь. 31 июля 2022 года с триггерной волны нарисовать якорную волну, после чего только начать настоящее движение вниз. Поэтому я предполагаю, что такое развитие сценария вполне себе вероятно. И хотел также обратить внимание еще на индекс доллара США. Мы с вами видим, что по этому индексу мы продолжаем прирост. Я говорил о том, что зону 117 мы вероятнее всего потрогаем. Обратите внимание, манифлоу по-прежнему зеленый. И вот как раз таки ситуация, которая может быть сейчас на биткоине. Волной моменту мы не ушли в нулевое значение. Vwap не дает двинуться вниз. Двигается снизу вверх желтая волна. И здесь отрисовался зеленый кроссовер. И у нас полноценная большая свеча Hikonash которая подразумевает, что мы можем попытаться двинуться вот сюда, в нулевое значение FIBA, где-то к 113 сейчас. Но перед этим у нас будет пунктирная трендовая паутина, точно на отметке тоже 113.20. Далее 113.60, 113.70. Ну и Хай, обратите внимание, индикатор тоже его подсвечивает, это где-то примерно на отметке 115.5-115.60. Ключевое значение для нас сейчас имеет, конечно же, высокотехнологичный сектор, помимо данных CME, и, конечно, высокотехнология к нам имеет прямое отношение, поскольку мы тоже относимся к этому сектору с наиболее высокорисковой динамикой, как правило, и отношением инвестора к нашему главному криптовалютному активу биткоину и обратите внимание мы сейчас формируем поддержки на нулевом фибо это где-то 10700 с небольшим и сейчас удерживаемся здесь если мы двинемся ниже то лой нам также подсвечен индикатором мы видим это на отметке 10 10250 примерно Поэтому уход в эту зону вероятнее всего, цена средневзвешенный объемом двигается сверху вниз и мы немножко можем еще более глубоко уйти. Периодически происходит, конечно, раскорреляция, но также обращаю ваше внимание, что волна моментума двигается снизу вверх. То есть мы можем еще чуть-чуть толкнуться и здесь может нарисоваться дополнительный зеленый кроссовер. И от нулевых значений уровня цены средневзвешенный объемом тоже происходят наиболее сильные движения. Вот тут очень хорошо это видно, мы не ушли в ноль. Обратите внимание, двигались сверху вниз, не ушли в ноль в августе 2022 года, в начале, и вот это небольшое коррекционное движение, после чего мы еще сделали попытку прироста и только потом ушли в нисходящую динамику. Поэтому, если мы говорим о корреляции главного технологичного индекса фондового рынка с главной криптовалютой биткоином, то такое развитие событий вполне себе вероятно. Отскок, после чего продолжится понижающаяся динамика. В целом, ситуация в политэкономике, назовем это так, поскольку эти вещи связаны, имеется в виду политика и экономика, у нас обстоят достаточно сложные сейчас процессы и формирование, скорее всего, новых порядков, в том числе и в экономике мировой, не дают сейчас никаких прогнозов на какой-то ближайший булран, но при всем при этом хочется обратить внимание, что мы, конечно же, находимся в достаточно глубокой уже просадки У нас запас для того, чтобы снизиться, еще глубже сохраняется. Но при всем при этом мы должны с вами учитывать, что и большинство аналитиков считают, что формирование дна продолжается. Эту модель я показываю неоднократно. Это Bitcoin Price Model. Здесь есть два ключевых индикатора от Вилеву и от Пьюэлла. Это индикатор CVDD и индикатор Delta Price. Они подрисованы фиолетовой и коричневой. Кривой. Обратите внимание, всегда за всю историю биткоин никогда не опускался ниже этих кривых, они выступали всегда поддержкой. И мы до них еще в этом цикле не дошли. И достижение сейчас до них отметки 15600 по одному индикатору и 13600 по другому наиболее вероятный сценарий при такой серьезной обстановке в макроэкономике. То же самое примерно мы сейчас можем видеть на дневном таймфрейме биткоина. Обратите внимание, индикатор нам уже подрисовал максимальный лой. Он очень четко консолидируется с ранее установленной ценой локального FIBA или максимальных достижений значений в этой просадке. Это лой был на отметке 17600. И сейчас индикатор показывает нам примерно 17750 эту же зону уровня. 17600. я по-прежнему ожидаю у меня здесь стоит направляющая на 15 с половиной ухода цены сюда но перед этим я думаю что у нас будет попыточка все-таки порасти куда-то потому что с более высших значений падать более глубже намного интересней, поскольку рынок по-прежнему остается высокоманипуляционным и это нужно обязательно учитывать в своих трейдах. Ну и два часа нам четко индикаторами показывает зоны консолидации, которые нам будут важны в следующих движениях. Это, конечно, нижняя зона пивот, здесь же индикатор нам подрисовал и уровень Fibonacci, отмечая следующий лой. При прорыве пунктирной трендовой паутины мы увидим с вами отметочку примерно 19.430 и здесь же в зоне где-то 19.380, ну вот такая зона 19.400. В случае, если мы проваливаемся ниже, то на двухчасовом таймфрейме следующей зоной мы увидим отметку где-то 19.160, 19.150. Ну и также хотел бы обратить ваше внимание, что за последнюю неделю в Телеграм-канале, обязательно подпишитесь, если вы еще не подписаны, на Телеграм-канал Телеграм-чат, ссылки в описании к этому видео, и в первом закрепленном комментарии у нас публикуется отчетность от аналитической платформы Glassnode на неделю, и за прошлую неделю аналитики в основном оценивали внутрисетевую активность биткоина с точки зрения его хэшрейта и, естественно, майнинга. И в первую очередь стоит обратить внимание, что аналитики считают, что в условиях глобального хаоса на традиционных рынках биткоины остаются на удивление стабильным и это видно из внутристевой активности что мы консолидируемся примерно на отметках 18-20 тысяч но и при этом хэш-рейд биткоина на прошлой неделе достиг нового исторического максимума что привело конечно к росту стоимости производства биткоина в то время как доходы майнеров только-только восстановились после недавней капитуляции то есть аналитики уже неоднократно говорили о том что капитуляция майнеров произошла только-только произошло восстановление и при этом аналитики считают что риск вторичной капитуляции по-прежнему сохраняется поскольку майнеры накопили в своем активе примерно около 78 тысяч биткоинов, которые все еще хранятся у майнеров, и они могут реализовать эту сумму при более глубоких проливах. И, естественно, майнеры у нас являются основными медведями на рынке. Не факт, что эта сумма будет полностью распределена, но даже частичное движение этой суммы создаст, конечно, понижающуюся, достаточно существенную динамику на рынке, и поэтому уход на отметку 15 тысяч все еще дополнительно с точки зрения аналитической платформы Glassnode, на мой взгляд, сохраняется. Ну, на этом, наверное, все. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Подписывайтесь на все наши ресурсы. Ссылки все есть в описании к этому видео. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал и телеграм-чат. Ссылки также есть в описании и в первом закрепленном комментарии. Также рекомендую рассмотреть биржу BNX и Bybit. Все партнерские ссылки есть в описании, я уже об этом сказал. Ну, а всем хороших выходных. С вами был Гоша, канал Rate И до новых встреч.